С этого смехрана кише. Ну как, тут он вообще за замахнулся, так сказать, на все. И материализатор, и лечилка. Это ж кровати или как бы кресло. И даже, ну, он, SpaceShip, то есть комп... компьютерный корабль. Ну, тоже интересно. Космический корабль. Вот, перемещаться, ну, на Земле, типа, вообще почти мгновенно. Ну и там на Луну можно даже. Ну, в общем вот а, видите, вот, говорилось картотип. много лет говорилось о том, что это да, плазменная технология, а теперь вот, когда мы вышли на вот это вот понимание, что надо поле создавать и поддерживать его, тут раз вот, блин, Миша ж присылал по-моему, да Михаил да, Михайлович, это же присылал, нашел, да? да вот видите, вот как получается, вот сразу только сознание доходит до э, идеи, до какой-то, да и а она да. сразу воплощается воплощается кем-то, какими-то этими самыми, ну да это э, он-то замалчиваемый был Тишина, этот кубок жизни, то все как-то его не это самое. Да, там вроде бы его там где-то в Швеции или в Швейцарии, э, так сказать, э, пели гимны ему. Ну и как-то, оно все. А вот проявился опять, это хорошо. И так оно Значит, и будет. Движение и так движение вот будет есть. проявляться. Вот это все, это главное, главное. Вот это поле удерживать, да, чтобы подключались к этому полю. Вот опять, я, наверное, и... не договорил. Вот помните, когда для того, чтобы поле установилось, надо несколько силовых этих самых установок, чтобы ну, они между собой натя... вот да это, да как да как вот это именно это самое, чтобы оно натянулись между собой линии, чтобы они засветились, вот. и чем больше их будет, тем лучше будет это все это дело держать и тем лучше будут условия находиться ну, в этом пока ограниченном еще пространстве. в общем э, смотрим, хотя я не знаю тут звук, наверное, что включил Ходить. Вот по типу вот такой вот капсулы, наверное, да, было? Что-то наподобие. Ой, ты знаешь, я не помню. Ой, я не помню, ты знаешь. Может потом попозже напомнишь, как какой этот самый, и тогда вспомню. Я сейчас не, не вспомню. А, ну да, хорошо. тут хорошо напомню. Ага. Еще хорошо напомнил, я даже не говорил, позавчера что ли. Да, собственно говоря, каждый, каждую ночью, условно говоря, сновидение есть. Иногда запоминаются, иногда не особо. Вот, но четко, что они бывают. Надо запускать, да рассказывай. Вот. Ну, мир меняется, действительно. Вот это вот позавчера, по-моему, пользовался порталами. Перемещался. Вот, такие вот пироги. Все оказывается настолько просто было. И еще какая-то интересная такая из легендарных так сказать времен. Вот интересная такая штука была. Ну сейчас уже подзапамятовал. Не суть важно. Хорошо. Вот, то есть мир меняется, возможности открываются. Ну как говорится, нам дают вот эти определенные технологии. Опять же, их не дают. Вот. Они проявляются. Они просто проявляются благодаря тому, что мы Создаем условия для, для того, чтобы это реализовывалось в ну, нашем измененном И оно, да. да. и оно может... должно в овеществляться, обрастать вот этим мясом реальности, чтобы оно было настоящее, чтобы это не было э пустышка, э нерабочее или что-то самое. Наш в наших силах это все овеществить, на накачать э энергии, чтобы это не туда, там же Вот. чтобы оно овеществилось в самом наилучшем образе чтобы это действительно были лечебные кровати ну, тут кресло, да, ну, в общем, лечебный, как его, центр, да, индивидуальный, материализаторная, потому что он сейчас покажет, что там э, порошочек какой-то появился на подносике на этом, чтобы это было средство передвижения. Ну, а почему нет, если там большой этот самый, силовой, вот этот плазменный, ну, как этот, варп технологии, да, который в поле облекает э, какой-то, а там что угодно может быть, хоть стул, э, платформы гребенника вот эти, вспоминаю. Просто, блин, чуть ли не на швабре, в прямом смысле взлетал. Облекается это полем, и ты можешь перемещаться, направляется этот сам поток определенный в сторону, в какую нужно. Меньше-больше потенциал, и перемещаешься от меньшего потенциала к большему, тебя тянет туда этот в шар, в этот шар в чем ты там находишься, вот эта вот капсуль. Это не, не, не фантастично, ничего тут такого нету, никакого обмана, но это нужно воплощать, это нужно накачивать, чтобы И это оно обеществлялось. Уже, потому что ну, да, те, это... которые маловеры или какие-то вообще, они думают, а, он пишет пальцы, это какая-то секта, тут фрики какие-то собрались, два десятка фрика, вот 21 зритель, да, вот, нет, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, вот они, плазменные технологии, которые вышли уже на совершенно новый уровень. То, Несколько она... лет назад мы об, об мехране Киши не слышали вообще. А был ли он, возникает вопрос. О, да, вот. э, говорилось, что он долго долбился в эту систему. Может быть, он и был, но он был один, и он не мог эту махину всю провернуть. Продавить собственное, там, сколько там у него было сторонников своих, продавить эту систему. Как-то просочилось оно в интернет. Издал Игорь Аркадьевич занимается этим самым. Мы узнали, сделали эти реакторы жизни. Кубки жизни. Ну, реакторы, да. Овеществилось а оно. Получилось. Многие занялись и в России, и везде по всему миру этими кубками жизни. Ну, запускай там второй, где-то еще один. Да. Да нет, нет, это нет. Где-то тут. В принципе, оно это там то же самое. Оно просто показывает, что он или не кидали мы его? А, мы его, по-моему, не кидали. Ну, да, ладно, тогда. Вот. И это осуществляется. осуществляется. Вот теперь такие э, показаны им э, возможности. А то, что плазма работает, это вот Гарри Аркадьевичу. Вот сколько мы демонстрировали э, видео с его этими самыми, с работой э, с плазмой. ушли <смех> алкаши из этих самых, из точек определенных с этими самыми, с разливанием напитков. Вот. Миша... Что тут есть? Да, Не помню уже. У Миши э, Миш, как там, э, вокруг дома э, снег растаивал. Да, замерзал, да. Ничего. И сейчас тоже не замерзает. Ну, это все вот такие вот пример, примеры работы плазмой, работы с плазмой. То есть это не, не а, а вот это вот какой-то фокус, вот, ну, вероятно делимся, да, да. Самое, скорее <свят> всего это какой-то фокус или просто человек умеет работать пространством, да, ну такие некие такие фокиры, вот. Но надо, чтобы это было не в качестве фричества какого-то, да, не в качестве какого-то исключения. А чтобы это было, ну раз мы верим вот эти технологии, да, чтобы это было такое яйцо, как показывает этот Мехран Кише, да, что туда садишься, и все там это дело воплощается. Для того, чтобы, э, ну, получается, все эти инструменты, э, как костыли, да, вот. Ну, раз мы к этому привыкли, значит, это должно быть в качестве ну, вот таком там, вот быть. Э, кто это говорил, усилители веры, вот. да. Вот. Ну вот, давайте посмотрим, немножко такое веселенькое, да? Звук надо выключать, потому что это самое. Видите, вот какой фокус, да? Такие вот пироги. Так что еще? Так это что здесь? Тут надо включать. Тут маразматический этот я назвал. Это ну сейчас там магматический какой-то Протапливается. Вот, помещается. Так, ну тут слушаем, смотрим со звуком Сейсмологи из НАСА обнаружили под западной Антарктидой огромный магматический очаг Мэри Именно от него идет повышенный тепловой поток из недр и активизируются вулканы. Посмотрите на схеме слева, красными зонами, вы можете видеть этот магматический очаг. Несмотря на то, что магматический очаг находился здесь миллионы лет, в 1995 году по необъяснимой причине он активировался что привело к повышению вулканической активности и интенсивному таянию ледников Западной Антарктиды. Ну то прекрасно, но это же, естественно, позиционируется как все. Мы пропали, все потонем. Глобальное потепление и все. Я же говорю, маразматический очаг. Вот, поднялся. Там будет еще тоже надо будет запустить. Сибирь разогревается. О, а что же это такое? Это плохо считается. Вот, потепление. Главное, что половина Антарктиды строго по какому-то там меридиану mm -hmm. или по какой-то параллели, по меридиану строго. Вот эта половина греется, это не греется. Ну. Понятное дело, как там, морозматический этот самый очаг, и да. там еще в каком-то у нее засракнул язык мочаг. Вот, главное, что это тает именно лед, да, потому что горячее. А рядом вода, которая вода, она не вскипает. Вот, потому что он туда приблизился. Ну, все это, это все, что это шара: верность, как его, ядро и все такое прочее. Это где-то там. О, вот это тоже из этих. Это вот куда все тепло, мы на угу. пытаешься, Сибирь пытаешься. нагревается сейчас в три раза быстрее, чем весь остальной мир. И это происходит в тех местах, где проживает меньше всего населения и практически нет никаких выбросов co 2 Однако именно в этих местах у людей начала закипать вода в колодцах. Из-под снега начал пробиваться огонь. Посмотрите на траекторию сдвига ядра. Если посмотреть на проекцию, откуда ядро скакнуло, это находится под западной Антарктидой по направлению к Сибири. То есть скачок ядра вызвал Две волны подъема магмы из недр в противоположные направления, усилив подъем магмы, который начался с 1995 года. Сибирь на... Ой, Это классно, скачок ядра, нам нужен скачок, рывок, помните, первое лицо рассказывает, вот скакнула ядро, и главное ядро из... само скакнуло, примерно ну, как масло. Да, масло подорожало, <свят> ядро скакнуло, и главное из Антарктиды оно скак... скакнуло к Сибири, блин, где Антарктида, по официальной версии, где Сибирь, ну это пипец просто какой-то, ну... Ну, ну о чем они бронили? Это, это та же вот эта банда созидательное общество, или как-то это самое. А, мне еще ж забыл сказать в том же ролике. В этом тоже музыка вот это, Тун -тун -тун -тун -тун -тун", все страшно, нравится, уже, такая... блин, все, уже все растаяло, уже все это самое залило. Глобально, глобально потеплилось уже. Маразматический очаг мочах. Так, а почему? Mm. А потому, что вот еще великий человек говорил: да. Вот давайте послушаем. Так вы понимаете, вот наша задача с вами, потому что не так уж много, но дело не в числе, а в качестве, правильно? Потому что неважно число, число будет, когда люди проснутся и люди просыпаются. Потому что если люди скачут книги и начинают писать, что они, даже многие из них даже не являются членами движениями, делают ту же самую работу. Допустим, распространяют книги, друзей, знакомых и так далее. То, то что я говорил, просто я цепная на реакции. Нормально человек проснулся, начнет своим знакомым, друзьям, товарищам пытаться пробудить. Не все пробуждаются, потому что многие зашел и ночи. Но тем не менее, этот процесс пошел. Знаете, как Горбач говорил, процесс пошел. Помните, да? Так вот, процесс пошел настоящий. Так вот, и мы должны в этом плане действовать как можно больше активно. И, и опять-таки, пропаганда и есть то наше оружие. Потому что пропаганда это очень мощное информационное оружие. Самое мощное из всех оружий вместе взят. Так вот, поэтому мы должны им пользоваться. Вот видите, как выдающийся человек говорил, вот она пропаганда. Поэтому и втюхивает любую ересь, любой бред, только для того, чтобы занимались любой хренью, но не занимались именно тем, что делать что-то важное, полезное, нужное. Вот это вытье насчет этих всяких специальных операций, насчет всяких что там кого, кто сделает, да, с вами, как поступит, да как будет чего-то придумать, а вы выйдете вот на этот самый, на окружающий мир, соседями со своими поговорите, с родными, с близкими, просто с случайными прохожими. Мир выглядит совершенно по-другому, даже в таком приближении, не говоря, что погружаться в какие-то более тонкие, так сказать, миры. Вот. Вся эта хренотень происходит в телевизоре. Вам эту картинку со звуком, с устрашающими этими хренотенями только показывают, блин. Ничего этого путнего не происходит. Вот, вам плевать абсолютно должно быть, если этот Фашингтон или нету его, заседает там какой-нибудь вот этот. Психически недоразвитый э, старец какой-то, блин, который здоровается с воздухом, да, падает там на ступеньках трапа какого-то или еще чего-то. Какая вам нахрен разница? Вам плевать на то, что там кто-то, кого-то утилизирует, якобы где-то чего-то проводит. Вы должны э, строить вокруг себя, ну, опять же, должны. Это да если вы хотите, конечно, понимаете, мы ж не настаиваем абсолютно. Мы просто показываем, светим, вот как маяк, да. Хотите, двигайтесь к свету. Хотите, подчиняйтесь а хотите, телевизору. вот хотите, оставайтесь вот там, куда мы подсвечиваем внизу. Как вот это копошаться, блин, в этом дерьмище. Вот эти какие-то черви. Вот. Выбирайте, пожалуйста. Это не, не проблема. Но мы никого за уши тащить не будем. Вот. Не уговаривать, не вести за собой. Не пяткой грудь себя бить. Не эти самые. Да не вести как данка там это самое. да. Вот. Раз, разорвал свою грудь. Сердце зажечь. Это все это дело. Это бесполезняк. Бесполезняк. Только эти самые, да. Понты для <связычных> приезжих. Да. Очеловечивайтесь сами. Мы показываем, да, здравые примеры. Вот. А вы уже решаете все это дело. Ну, не могу удержаться. Давайте все-таки послушаем. Послушаем <связычных> вот это, вот то, что без времени. Это Игорь Никольевич откопал, да? <связычных> ну да. Мы нашел. уже давно Она это старая, забыли, да. это мы показывали, по-моему, когда-то. Или просто когда-то смотрели. Сейчас еще подожди. Антоха. Крокодил выблевал, украденное солнце вздумал. Солар на выход пошел. Но главное, что не сзади, чтобы он пошел. А ты вот. вот давайте, возьмите вот это на вооружение. вот Мудрое высказывание такое одного человека. Кто он такой... Неизвестно, но это очень здраво. Не воспримите это, вы, пожалуйста, как какое-то ругательство или еще какую-то хрень, ну вот, которую воспринимают женщины какие-то или даже мужики еще какие-то не особо здравые. Да? Ругаться не нужно. Послушайте, как я вам говорил вот эту грязную брань, эту ругань вот этой психически больной э соратницы, так сказать, этого уролога. Э уфолога, которые летают на летающих тарелках, да, и бодаются с какими-то инопланетянами. И вот это вот, который говорит человек о том, что как вы, ну, если вы хотите э, проявить свою волю, ну, научитесь хотя бы такой базовой функции, да. Итак, слушаем. Одно из главных прав человеческих, это право на нахуй. Возможность сказать с чувством от души, да пошел ты нахуй, Собственно и делает нас людьми, то есть автономными субъектами бытия. Реализуя право на нахуй, мы отделяем себя от вселенной, объективируем собственный микрокосм и проводим демокрационную линию. Вот мы стоим, вон они идут, нахуй. Право на нахуй это гарант внутренней свободы и мирила самоценности. Первое, что отбирает у человека тоталитаризм любого рода, это неимение возможности послать кого-то нахуй, когда очень хочется. Стоит перед тобой некая воплощенная мудила. Городит всякую обидную хуйню, а ты его даже нахуй послать не можешь. Из политкорректности ли, может быть из-за субординации. Это хуже, чем сапогом по яйцам. Вся история человечества строилась на борьбе за право на нахуй. Территории, ресурсы, деньги, прочая странная хуйня вторичны. Издревле вольные славянские народы славились своим непоколебимым нахуем. Приходили к нам, скажем, какие-то хазары и начинали дань требовать. А встречу выходил князь с дружиной и говорил, это уверенно и протяжно, пошли нахуй хазары. И те шли. Осознавая по пути, что были неправы. Даже гордый царь Град и тот опасался русского нахуя. Хочешь злато-серебра давали, хочешь принцессу замуж, только нахуй не посылайте. Как вы думаете, что у вещего Олега на щите было написано? У него было четко по-русски, русскими буквами написано, пошли все нахуй. Он потом этот щит у Хазар повесил э, на заборе, чтобы они опасались этого. Да, конечно, получалось не всегда. Когда вместо Хазар пришли монголы и сказали, выдайте нам полос, половцев, конюхов наших, князьям сказали. На что князья по древней русской традиции сказали, пошли вы нахуй, монголы. Но монголы, немало не смутившись, сказали, пошли вы сами нахуй, князья. Не ожидавшие такого поворота князья растерялись. И вот тут-то, конечно, монгольский степной нахуй оказался покрепче славянского. Так впервые отсюда и пришли все беды в Россию и э, беды разрушения мног... нашей многострадальной родины. Посылая человека нахуй, мы совершаем благое дело. Мы даем ему понять, что он мудак. И поступает неправильно. А ведь ежели мудака периодически не посылать нахуй, он и всю жизнь может прожить в уверенности, что он не мудак, а вполне приличный человек. Путь нахуй – это путь совершенно мудрого. Будучи посланным в пеше эротическое путешествие, не расстраивайтесь, а задумайтесь, не будет ли указанное направление более верным, чем то, которому вы следовали ранее. Проще говоря, задумайтесь, а не мудак ли я? И если на этот вопрос будет ответ «да», Кажись, хуйню спорол, то преисполнитесь благодарностью к пославшему и окажите ему ответную любезность. И тогда в вашу жизнь проистечет гармония и внутренняя свобода. И может быть только тогда, на закате ваших лет, вы сможете окинуть гаснущим взглядом обзорную вселенную и сказать я так уверенно и протяжно «Да пошло оно все нахуй!» и откинуть копыта с чувством глубокого самоудовлетворения. И жизнь ваша будет прожита не зря. Задумайтесь над этим, послушайте это и смело и уверенно посылайте всех нахуй. Феноменально. Вот еще до идущего по реке были какие философы до Руси. Ой, блин микрокосм свой определить в этой вселенной. То есть тут вот я, там все, и пусть они идут. Не торгаются мое пространство. Вот, видите, даже вот это, вот, которое в принципе неправильно, потому что историческая это байка, что там пришли какие-то монголы понятно, и сказали, да. что это самое. А по сути, понимаете, это пришла орда. Вот, когда князья э, зажрались, охуели совершенно, да, вот, и стали посылать уже всех нахуй. Пришла Орда и сказала, не бля, это вы, вот, это вы идите нахуй, да, и опять восстановили народное самоуправление, да, вот такие пироги. Это никакие там не татары, не монголы, а это просто была наша Орда, ну, то есть армия, э, ну, ЧВК, да, вот собрались эти самые да мужики решили не надо порядок навести ну, потому, как что всегда это... с похода вернулись тут все охуели Вер... верхушки и пообломали верхушки подумали что они вершки а они оказались корешки гнилые так ну давай дальше так что давайте картинкам. сейчас эту собачку покажем это самое много видео огромное количество видео ну картинок еще больше mm. Ну, собака классная вот. вот опять же это самое вот Посмотрите насколько вот Разница между человекоподобными И те которые ну, В других телах Какие то, реакции так? происходят <плес> Да не, не видно сменьшаю. Ай бля, не хрена, бля. Опять Надо было не закрывать <плес> А оно все равно растягивает Хоть закрывай, хоть не закрывай так вот это руки бы ноги по этой самой за да? вертикалочку эту блин так смотрим как Ах. ты меня заебала, блин. Как бы послать тебя нахуй там? Или хозяйку, или хозяин, блин. Достала уже собаку. Видите, собаковая глаза так закатила. Ну, сколько блин. можно, да? Упал, вот. Причем эта проблема с этим вертикальным этим, я не понимаю, почему. Оно не должно снимать, в каком угодно положении ты его держишь, а формат, чтобы был универсальный, блин. Камера это, это все должно на программном уровне делаться, легко и легко просто и без должно. всяких этих. А то, чтобы снимать вот так, надо телефон переворачивать, чтоб снимать, как ты его держишь, надо так его держать. Я решил все-таки.